Ой, да, итак, представляю вашему вниманию нашего великолепного спикера марафона весеннего косметического марафона Ламбре Анжелику Куницыну, партнера компании Ламбре. В этом году юбилейный. 20, год, 20 лет в компании, 20 лет опыта, 20 лет практики, 20 лет результатов. Это бесценный просто вот источник информации. Поэтому внимательно слушайте. Анжелика сегодня будет нас будет нам рассказывать фишки и секретики по уходу за кожей лица именно в теплое время года, то есть весенний-летний период. И... Я думаю, что у вас там уже готово, может быть, что-то где-то записать или еще как-то. Но в любом случае, слушайте внимательно, принимайте участие. Анжелика, передаю тебе слово. Приветствую. Приветствую. Привет, Здравствуйте, мои дорогие. Здравствуйте. Всех рада видеть сегодня. Вот весна, весна идет, весне дорогу. Я вот сегодня купила специально цветочки, люблю очень. Для меня это символ весны, нарциссики, не только тюльпаны, но вот... Прям сижу, любуюсь. Ну что, мои хорошие, весна и лето, время года такое, когда нам нужно помнить об одном. Агрессивные процедуры в это время года мы не делаем. Никаких срединных, глубоких пилингов. Надо быть очень внимательным с разными скрабами, аккуратнее обращаться. Особое внимание уделять увлажнению кожи и защите от солнца. Что я хочу сказать вам, мои дорогие? Меня переполняет гордость за наши уходовые продукты. Формулы кремов и сывороток великолепные, работающие. И при правильном и регулярном уходе они дают нам потрясающий результат. Ну вот какая незадача. Мы, девочки, любим сходить налево. Да? Нам нравится пользоваться что-то новое, искать какие-то другие кремы, компании, какие-то другие... И вы знаете, тот результат, на который мы рассчитываем, мы не всегда получаем. Я хочу вам поставить аудиосообщение. Таких у меня, в принципе, много. Это просто самое свежее, где-то трехнедельной давности. От девушки, я говорю, ее не тянуло за язык, это абсолютно никакой подготовки не было. У нее спонтанно это все произошло. И я хочу поделиться с вами этим сообщением. Давайте послушаем. Сейчас я его поставлю. Так, вроде получилось. Я просто за три месяц просто повторила, что мы сделали? Прошу подъехать без авто. Но возьму, потому что вообще вообще снимал, и она не узнает, что за один месяцев будет оба Мне вот, ну, как бы, вот, вздирально, я продолжу, да, а я не Мне раньше никто не давал, все а давали на 15-15 Угу. Вот ну, если вы услышали, там было достаточно тихо, но суть в том, что девушка купила крем от другой фирмы, пользовалась, не получила результата, на который она рассчитывала. Девушка Татьяна моего возраста, ей 50+, плюс, где-то 4 месяца она пользовалась продуктами другой фирмы, ну вот решила приехать, вернуться, как говорится, в объятия Ламбре, приехала где-то три недельки назад, мы с ней подобрали уход, причем она взяла больше, чем хотела, я говорила, что много, столько не нужно, но если бы вы видели, как, с какой любовью я на эти наши баночки крутила, набрала много… Вот, и э, будет использовать дальше. И я хочу сказать, что э, вот... Э ролик этот, который вот мы сейчас поставили, он действительно спонтанный, без всякой подготовки. И я ни в коем смысле не хочу сказать, что какая-то фирма работает хуже или лучше, не работает. Это не моя задача. Я лишь хочу сказать, что мы можем гордиться своей уходовой продукцией. Она действительно классная. Вот смотрите, это Татьяна три недели попользовалась нашим продуктом, и та девушка, которая сподвигла ее купить продукцию другой фирмы, заказала у нее. В итоге вот Татьяна на днях пришла, взяла полный набор для этой своей клиентки, ну классно же, поэтому я призываю вас активнее предлагать людям наши кремы, сыворотки, тоники, ну все высочайшего качества, а если вам хочется чего-то новенького, вы можете добавлять в свои уходы наши и сыворотки есть, и бустеры, но как-то миксовать, тем более, что внутри нашей линии мы можем линейки, можем миксовать как хотим, это не запрещается внутри бренда, так, теперь вернемся к нашей теме, мои хорошие. На что обратить внимание в уходе? Как и весной, летом, как и в любое время года, есть необходимые этапы. Очищение нам нужно всегда. Я сняла небольшой ролик на эту тему. Давайте я сейчас вам его поставлю. Училась. пошел. Угу. Как и в любое время года, летом нам необходимо очищение кожи. И поскольку практически все пользуемся чем-то из декоративной косметики, хотя бы тушью, эту декоративную косметику надо снять и качественно, и в то же время безопасно. У нас есть несколько видов для первого этапа демакияжа. У нас есть молочко. В данный момент у нас есть молочко оливковое. Есть молочко из серии ЭКО. И есть мицеллярные вещи. Жидкость мицеллярная, хорошая, очень безопасная. Здесь специальные мицеллы, которые, попадая на кожу, притягивают загрязнение как магнит. Плюс здесь дополнительные ухаживающие компоненты. Я очень люблю целлярный гель для снятия макияжа. Здесь, кроме безопасного растворения макияжа, содержится комплекс, который помогает ухаживать. За лицом это масло «Бабасу», «Алантаин», «Пантенол» и другие компоненты. Конечно, мой фаворит, я очень люблю эко-серию, считаю ее премиальной линейкой. Вот пока не стало жарко, я снимаю макияж, декоративную косметику, снимаю молочком вот таким. Вот смотрите, я тут немножечко похулиганила. Вот сейчас я добавлю еще туши и снимем двумя средствами молочком макияж. Давайте добавлю вот сюда немножечко туши и вот сюда немножечко туши. Ехали. Так, мое любимое эко-молочко. Премиальный сегмент. Изумительное качество. Давайте я... Смотрите. Без усилий. Нежное, мягкое. Все осталось здесь. И кожа-то после этого прям бархатная. Так, давайте попробуем второй продукт, который я беру на лето, на жару. Когда не хочется ну, ни, никаких других текстур, я беру вот такую гелевую текстуру. Опять же, поехали. Пожалуйста. Тоже кожа себя чувствует великолепно. В молочке это будет более увлажненный вариант. Здесь чуть более сухая, но тоже оба хороши, оба великолепно сняли макияж. И после того, как вы сняли, растворили декоративную косметику, конечно, надо кожу очистить. Я буду это делать вот таким средством. Прекрасный гель, 95% натуральных компонентов, надо немножко вспенить его, прежде чем нанести на лицо. Вот. И затем вы умываетесь, как обычно. Uh -huh. Uh -huh. Скажите, пожалуйста, звук и картинка были нормальные? Отлично все было видно, Анжелика, вообще потрясающе. Спасибо uh -huh. тебе за это видео. Замечательно, мои хорошие. Рада, если поможет кому-нибудь. Теперь смотрите, второй этап, который нужен в любое время года, как я считаю, это тонизирование. Сейчас очень модно дискутировать на тему, нужен ли тоник, не нужен. Это личное дело каждого. Возможно, человек, которому тоник не нужен, живет где-нибудь в Альпах, дышит воздухом чистейшим горным, пьет родниковую воду, ест замечательные экологические продукты. Вот я, например, живу в городе, пусть и не в мегаполисе, но экология у нас оставляет желать лучшего. Поэтому для меня тоник в ежедневном уходе – это обязательная процедура. Давайте посмотрим, какие тоники есть у нас, какие они несут функции дополнительные, и что мы можем предложить нашим клиентам в данный момент. Сейчас включу видео. Так, тоники. Кожу очистили. Нужно ли тонизировать? Наша кожа Защита. На поверхности здоровой кожи PH 5,5, то есть слабокислая среда. Именно такую среду любят наши микробиом, бактерии, которые живут на поверхности кожи и не любит разная патогенная флора. Очищая кожу, мы сдвигаем PH в щелочную сторону. Даже самые хорошие умывалки это делают. А уж агрессивные и подавно могут и до значения PH 9 сдвинуть. Даже если вы просто водой умываетесь, все равно сдвигается PH в щелочную сторону. У воды из-под крана по pH может доходить до 8 и даже до 8,5, смотря где вы живете. То есть в идеале нужно поскорее помочь коже вернуть pH 5,5. Может ли кожа сама восстановиться? Может. Но сколько потребуется на это времени? И чем мы старше, тем больше времени требуется. И состояние кожи может быть разное и так далее. Может ли крем выровнять pH? Да, может. Но в этом случае часть ресурсов крема уйдет на это. Хотя он мог бы уже начать работать над поставленной задачей. Таким образом, тоник будет проводником между кремом и вашей кожей, помогая крему или сыворотке сразу включаться в работу. Тем более, что в ламбре все тоники сразу добавлены уходовые средства. То есть на этапе тонизирования вы уже будете вашу кожу баловать полезными компонентами. Смотрите, все наши тоники увлажняют. Оливковый тоник Мягкий, нежный, быстро снимает чувствительность и сухость. Содержит оливковое масло, экстракт лаванды. Освежающий и успокаивающий тоник из линейки пюре с экстрактом алоэ и белой кувшинки. Подарит прохладу и нежность. Неутомимый трудяшка, антибактериальный тоник с маслом австралийского чайного дерева, и миндальным маслом. Будет нежно ухаживать за кожей, склонной к несовершенствам. Жемчужный тоник из жемчужной линии, так богато на активные компоненты, что сразу рвется в бой. Тут и жемчуг, из соли мертвого моря, и пантенол, витамины, линоле, волоноленовые кислоты, то есть все то, что способно сохранить влагу в коже уже на этапе э, тонизирования. Ну и, конечно же, мой фаворит – это тоник из ЭК серии, гидролат календулы, с замечательными свойствами, стопроцентно натуральный, увлажняющий продукт, очень рекомендую попробовать, если вы с ним еще не знакомы. Итак, выбор есть, и он за вами. Итак, использовать или не использовать тоник, как я говорю, личное дело каждого Я считаю, что он нужен, особенно девочкам, перешагнувшим определенные рубежи своей жизни Для того, чтобы лучше работали кремы, любые уходовые средства Ну вот, очистили кожу и протонизировали что мы можем предложить из кремов на весенний-летний период? Вы знаете, понятно, что теплое время года требует максимального увлажнения и легких текстур. Но до жары в моем, в моем, например, регионе еще очень далеко. А в июне у нас еще бывает такая погода, что, в принципе, можно и пальто надевать. К чему я это говорю? Если... Эм... У вас не наступила жара в вашем регионе, то не отказывайте себе, любимой и вашим клиентам в кремах с более плотной текстурой. Вот у меня, например, сейчас открыта серия ДНК и маслом омолаживающим я активно пользуюсь, особенно когда делаю массаж или какие-то другие процедуры. Поэтому пользуйтесь, пожалуйста, пока не наступила жара. Я приготовила коротенький ролик про серию ДНК, сейчас я вам его продемонстрирую. Итак, ДНК. Великолепные, омолаживающие питательные кремы с большим количеством натуральных масел, витаминов, аминокислот, а также с драгоценным экстрактом черной икры, которая способна увеличить содержание в эпидермисе коллагена и эластина. Икра не только сама содержит ценные белки, но и стимулирует их выработку в дерме особыми клетками, фибробластами. Икра очень мощный антивозрастной компонент, поэтому специалисты советуют использовать такие кремы, начиная с 35-40 лет. Предлагаете Крема новым клиентам, я обычно спрашиваю, нет ли у них аллергии на морепродукты. Итак, кремы из этой серии способны буквально оживить кожу на молекулярном уровне, работая как будильник для уставшей и увядающей кожи. В линейке 4 продукта – дневной, ночной крем для глаз и сыворотка. Текстура у кремов достаточно плотная, но великолепно справляется с сухостью, стянутостью, моментально разглаживает кожу, прекрасно впитывается. У сыворотки, которую мы называем эффект золушки, текстура другая, достаточно тонкая. Аргирелин в составе деликатно расслабляет мышцы, что приводит к разглаживанию кожных покровов, которые они удерживают. Поэтому он не создает парализующего мимику эффекта, сохраняет естественность. Эта сыворотка служит прекрасной базой под макияж. Вообще, мне кажется, сейчас самое время, чтобы напитать кожу такими полезными веществами перед активным солнцем. Вы знаете, у меня вот про ДНК серию есть очень интересный пример. Где-то несколько лет назад у меня появилась новая клиентка, такая разборчивая девушка, она все о безопасности заботилась и выбрала серию ДНК. Купив эту серию, она через буквально несколько дней звонит мне и говорит, что у нее возникла проблема с использованием этого крема. Ну, я растерялась, думаю, аллергия там или что. Вот. Она мне говорит, я вынуждена пользоваться вашим кремом в ванне при закрытой двери. Я говорю, а в чем дело, что случилось? Выяснилось, что ее кот, когда она начинала наносить на лицо этот крем, он подсаживался где-то там на, на диване, на уровне на этом, и она намазывает, а он слизывает, она намазывает, а он слизывает. Это к вопросу о том, что насколько там натуральная косметика, если в ней, много ли в ней плохих ингредиентов, вы знаете, Домашние животные, кошечки особо, да, когда колбаска-то не очень хорошая, не, не будут кушать, а тут крем э, слизывала Ну, такая интересная история была э, с этим кремом. Э, далее я хочу поставить вам коротенький ролик про нашу замечательную жемчужную линию. Сейчас я это сделаю. Смотрим. Жемчужная линия. Знаете, бывает иногда, я предлагаю девушкам там 40+, плюс такой крем, и мне говорят, а у вас написано, что этот крем от первых признаков старения. Девчонки, уверяю вас, что это полновесный, увлажняющий, омолаживающий крем. Он способен сделать кожу более упругой, улучшить контур, замедлить активацию ферментов, ответственных за старение кожи. Он содержит солнечные фильтры, что очень актуально сейчас, натуральные. Заметно разглаживает морщинки. Состав у него богатый, но но не перегруженный, как, например, у некоторых азиатских марок. Да, до 1000 компонентов авось какой-то и подействует. И здесь все максимально продумано и сбалансировано. Функция этого крема основана на активном омолаживающем комплексе, который содержит экстракт жемчуга и серьезный пептид матриксил, активизирующий гены долголетия. Также есть витаминный комплекс, комплекс масел. Что важно? Давайте посмотрим. На, вот где у нас русский перевод состоится, Здесь написано, что содержится порошок жемчуга. А вот в английском варианте написано, что здесь содержится гидролизация. Это разные вещи. Гидролизат очень важен, так как нам для омоложения кожи важен белок конхиалин, который содержится в жемчуге. Но чтобы он проникал в кожу и действовал, нужны именно жемчужные протеины или другими словами гидролизат жемчуга. Процесс добычи его более сложный и дорогой, но именно гидролизат компании Ламбрей использует в своей жемчужной линии. Правда классно. Поэтому когда вам говорят что у нас тоже содержится жемчуг вы спросите в каком видео в вашем креме содержится потому что для омоложения кожи важен гидролизат крем очень нежной текстуры мне очень нравится как скользит по нему скребочек гуаша сейчас у меня открыта другая линейка дневная и ночная, но поскольку нет крема для области шеи и декольте, он сейчас отсутствует у нас, я решила себе заменить. Вот этот крем открыла именно для области шеи и декольте. Прекрасно можно сделать лимфодренажный массаж. Прям замечательно скользит скребочек по нему. Ну, то есть я очень довольна. Еще у нас есть крем для области вокруг глаз. Обожаю его. Люблю, всегда открываю весенний-летний период. Крем э, тоже очень хорошо сбалансирован. Есть два уникальных концентрата, работающих на то, чтобы убрать отеки, э, тени под глазами, улучшить микроциркуляцию. Здесь текстура нежнейшая, прям как я люблю. Поэтому я очень рекомендую эту серию попробовать. Я думаю, что вы останетесь довольны. Мои дорогие девушки, для чего я снимаю такие ролики? Я их ставлю своим клиентам, консультантам в линейку. Дело в том, что не все наши консультанты изучают состав. Понятно, что не нужно изучать всю формулу, но одну-две фишечки надо знать. Это приведет к тому, что покупать будут больше, люди, возможно, не будут уходить. Вот смотрите, свежий пример. Накануне 8 марта приходит женщина, консультанта со старым номером, как говорится, берет только парфюмерию и машет пакетиком из литуаля. Я спрашиваю ее, а она пришла купить духи. Задача купить только духи. Ничего другого даже не предлагайте. Говорю, ну расскажи мне, чем ты себя побаловала в ритуале. Она достает баночку с кремом и так, знаете, демонстративно мне. Смотри, буду омолаживаться. Вот это крем с пептидами. У нас же нет пептидов. Да ну, говорю я, совсем нету. Давай-ка свою баночку, я посмотрю. Изучаю активы, состав. Что вижу? Да, действительно, есть пептид, матриксил. И я говорю ей, скажи, моя дорогая, чем же не устроил тебя наш жемчужный крем? Ведь там тоже есть матриксил. И в отличие от твоего, где матриксил третий снизу, у нас матриксил в середине списка, значит, процент ввода больше. И тем более в нашем списке больше интересных активов. Мы с девочкой поговорили, порассуждали. В итоге я убедила ее, она купила наш жемчужный крем, взяла линеечку, не удалось ее убедить, что нужно ухаживать за кожей грамотно, особенно если ты в возрасте результат получить хочешь. Вот. И я спрашиваю, куда денешь-то свой крем этот? Она, а, 8 марта, подарю кому-нибудь. Вот такая была история. Поэтому, когда вы знаете какую-нибудь фишку того или иного крема, вам проще его предложить. Так, дальше мы с вами посмотрим следующее видео, это про... Наш Зен замечательную омолаживающую линейку Зен. Замечательная антивозрастная линейка ЗЕН с растительными стволовыми клетками красного риса. Растительные стволовые клетки используют в антивозрастных программах, и их уникальность состоит в том, что они влияют сразу на несколько причин старения кожи. Окислительный стресс, накопление молекулярных ошибок, интоксикация клеток. Таким образом, растительные стволовые клетки – одна из главных надежд современной антиэйдж-косметологии с их практически неограниченным регенеративным потенциалом. Кстати, вы знали, что есть пептиды? подавляющие деятельность ферментов, которые разрушают коллаген и эластин. Так вот, такие полезные растительные пептиды добывают в том числе из красного риса. В формуле кремов этой линейки есть уже полюбившиеся нам пептиды миелорелаксанты, пентапептид-18 и ацетилгексапептид-8. Есть масло карите, камели, алантаин. Эти активы помогают дополнительно увлажнить и подпитать кожу, стимулировать процесс регенерации тканей. Экстракт белой кувшинки, содержащий гликозиды, флавоноиды, тонины, обладает тонизирующим и омолаживающим свойством, а также является природным антисептиком. В дневном креме есть SPF 15, в серии есть дневной крем, ночной крем и крем под глаза. В общем, прекрасная омолаживающая линейка, возраст 35+. Мои дорогие, линейка ZEN действительно замечательная. Сейчас я очень много лопатила литературы, люблю эту тему про пептиды. И вот современная наука все-таки отдает предпочтение растительным пептидам. Они более предсказуемы, то есть те отдаленные последствия, которые будут на нашей коже, более предсказуемы на растительных пептидах. И еще, когда я рассказываю людям, ну одну-две фишки, да, говорю, что, что надо знать про крем, я говорю, вы знаете, что есть плохие ферменты, которые разрушают наш коллаген и эластин. Так вот, блокираторы этих плохих ферментов, как раз вырабатывают из клеток, растительных стволовых клеток красного риса. А у нас такое есть. Мы движемся впереди, как говорится, планеты сей. Поэтому берите и пользуйтесь. Ну и осталось у нас два ролика, подготовленных мной по продукту. Это как раз про самые легкие наши текстуры, которые наиболее уместны будут в жаркое время года. Так, начнем мы с серии Мизу. Сейчас я вам ее продемонстрирую. Серия «Мизу». Линейка появилась не так давно, но уже пользуется заслуженной популярностью. Дает длительное увлажнение, препятствует трансдермальной потере влаги. В линейке нет ингредиентов животного и растительного происхождения, не содержит минерального масла, силиконов и парабенов, для кого это важно. В этой линейке есть уникальная водоросли – зеленая икра или, по-другому, морской виноград. Процент вода, посмотрите, в середине очень большой. Сама по себе эта водоросли – кладезь минеральных веществ – магний, кальций йод, железо, медь и другие белков, незаменимых жирных кислот, биофлавоноидов и витаминов. Не буду все перечислять, их очень много. Скажу только, что у этой водоросли есть механизм действия, способный увеличивать плотность дермы. Укреплять ее защитные функции и значительно омолаживать. В формуле этих кремов есть такие уже полюбившиеся нам активы, как акваксил, оливковое масло, бетаин, алантаин, растительный аналог гиалуроновой кислоты, обладающий способностью стимулировать ее выработку. В линейке три продукта. Дневной крем-гель, крем-гель, обратите внимание, ночной крем и гель для области вокруг глаз, прям буквально как жидкий патч. Серия способна значительно улучшить тон и эластичность вашей кожи. Очень рекомендую. Вот про линейку Мизу что могу сказать? Когда очень жарко, дневной крем-гель я использую и на ночь тоже. Мне вот так комфортнее в жаркое время года. Еще хочу сказать, когда вот эта серия появилась, я стала исследовать ингредиенты, смотреть, что есть у нас на рынке. Попалась мне швейцарская фирма, у которой стоимость продукта с похожим составом на наш была порядка 14 тысяч. И еще, когда ну, кто-то, допустим, возможно, с других компаний, возможно, там где-то купленное что-то в магазине будет говорить, ну, у меня же то же самое, у меня же вот такое, помните, пожалуйста, про жемчужный порошок, да, гидролизат, вот, и здесь то же самое где куплен этот актив, у кого. Вот, например, я своему папе беру препараты от давления. И вы знаете, препарат оригинальный работает, а Generic с такой же формулой не работает. Поскольку наша компания всегда пользуется проверенными, как говорится, активами, очень ну, чистыми, я предлагаю, что не экспериментировать, а вот пользоваться именно тем, что дает хорошие результаты. Так, еще у нас есть видео про серию гиалуроновую. Сейчас продемонстрируем. Так, включаем нашу гиалуроновую серию. Гелоуроновая серия «Глоток воды для нашей кожи». Классная линейка, состоящая из четырех продуктов. Но я бы даже сказала из пяти, потому что вот эту сыворотку вы можете использовать как маску. И особенно классный эффект вы получите, если добавите сюда в эту масочку капельку бустера с гелоуроном. Эта линейка привлекательна своей простотой. Активных компонентов немного, зато они суперовые. Только гелоуронка здесь содержится в четырех видах. Есть и фракция, которая уходит глубоко. Глубоко. Это современные технологии молекулы Сигнал-10. Есть и филлер, который моментально латает морщинки на поверхности, защищая верхний слой эпидермиса от потери влаги. Из активов здесь есть еще масло камелии японской, кассии ускалистой, которые помогают подпитать кожу, тонизировать, защитить от вредного воздействия окружающей среды и ультрафиолета. Масло карагинана, природный полисахарид, полученный из э, красных морских водорослей, также оказывает благоприятный противоспалительный, омолаживающий эффект. Короче, прекрасная увлажняющая серия практически для любого возраста. Очень рекомендую попробовать. Да, гиалуроновая серия как раз тема хороша. Своей простотой, как говорится. Когда приходят ко мне клиенты, говорит, что очень аллергичная кожа, я всегда начинаю тестирование нашей косметики именно с гиалуронки. Активных компонентов немного, они все достаточно простые. И у меня было много случаев, когда мне рассказывали о том, что не могут пользоваться вообще никакой косметикой, но гиалуроновая серия заходила. Поэтому я в это вам ее очень рекомендую. И использовать масочку гиалуроновую с вот таким вот бустером, вернее, сыворотку гиалуроновую с бустером в качестве сыворотки об этом. И Марина говорила в прошлый раз. Это очень классная находка. Поэтому рекомендуйте. Мои дорогие, у нас ну, масса, масса хороших продуктов, которые надо рекламировать, рассказывать людям о них. Вот, например, все невозможно было, да? Ну вот смотрите, что, что еще о чем напомнить. Сыворотка с витамином С для лета великолепная. Пятипроцентный стабильный витамин С. Вы попробуйте еще на рынке его найти в стабильной форме, который можно было бы использовать утром, и он бы не разлагался этот витамин С. Шикарная основа и для макияжа, как самостоятельную эту сыворотку можно использовать, и в летнее время года тоже хороша, она, кстати, помогает и с пигментацией бороться. Так, что еще у нас? Ну, оливковая серия замечательная, когда там перезагорали или просто когда очень жарко, тоже можно использовать. Не забывайте, пожалуйста, серия с микробиом, крем с микробиомом, про них не, не успела уже ничего сказать, но и так много информации. Но не забывайте, что этот продукт достойный очень и очень современный крем с микробиомом. Так, ножки, наши ножки, не забывайте про вот эту шикарную маску. У меня есть про нее ну, такая история. У меня есть подруга, ну, крайне экономная, крайне. Если она берет какой-то продукт, то чаще всего, ну, дешевенький. А она работает у меня вот тут по соседству. И случилось так, что она вернулась из Таиланда, и кожа была очень сухая. А перед этим она взяла вот эту масочку на подарок. Но подарить ее не успела. Приходит на следующий день, глаза квадратные, говорит, «А, Анжелика, я не знала, что такая хорошая у вас есть вещь. И стала потихонечку, вот с этого одного продукта, она стала потихонечку знакомиться с другими и поняла, что цена и качество у нас действительно очень хорошо сбалансированы. Мои хорошие, не забывайте про вот этот вот гель для рук. Антибактериальный увлажняющий. Бактерии не спят, а летом тем более. Бросили в сумочку, защитили себя от многих бед. Что еще у нас? Ой, мои дорогие, готовим лицо, а тело, не забывайте, пожалуйста, про тело, эти вещи у нас есть в наличии, оливковые для всей семьи бальзам и хлопковые тоже, масло чайного дерева, если вы возьмете, например, любой бальзамчик, нанесете на ручку, несколько капелек масла чайного дерева, и это профилактика грибковых заболеваний, которые так легко получить летом и на пляже, и пользуясь бассейном и так далее. Дальше мои любимые бустры обожаю гиалуроновый бустер, я про него уже говорила. Здесь очень хорошая форма гиалуронки, ацетилированная, глубоко проникающая, классно работающая. Ретинол. Вообще моя любовь. Конечно, ретинол мы летом не используем, но, как я сказала, у нас до жары яркого солнца еще далеко, то есть я весь май буду использовать ретинол в своем уходе. Здесь специальная форма сферулита. Эта форма, она э, максим, при максимальной активности дает минимум аллергических реакций. Мы проверили ее уже на девочке, э, и на девочке из жирной кожи, из сухой кожи, и чего только мы с ней не пробовали, куда мы только ее не добавляли. У меня один случай был аллергии в моей структуре, и то девочка нанесла крем на область вокруг глаз, и именно там и покраснела. а лицо, что характерно, не покраснело. Поэтому не, не бойтесь, добавляйте по капельке, если вы переживаете сильно, вот свои уходовые продукты. Так, ну, наверное, наверное я что-то еще упустила, но про продукцию так вкратце все. Что я еще хотела сказать, что немаловажно для лета. Это, конечно, солнце. Защита от солнца. У нас два продукта есть SPF 15. Это дневной крем ZEN и крем отбеливающий. Там SPF 15. Но лето требует более серьезной защиты. Поскольку у нас нет в компании таких средств, приходится нырять в какие-то другие фирмы, что-то искать стороннее. Вот. Но я хотела бы вам сказать, что, о чем вы должны помнить. Любой крем с СПФ защиты, там 30-50, работает на коже в течение 3 или 4 часов, не более. В дальнейшем ослабевает фильтр, и вам, по идее, надо смыть старый слой и нанести новый. Не всегда это комфортно, правильно? Тем более, что когда вы в макияже еще что хочу сказать, чтобы крем работал, его надо нанести не тоненьким слоем, а достаточно плотным, то есть много крема нужно нанести на лицо, Не всем это тоже бывает комфортно, я вот, например, не переношу, мне очень тяжело. Так, еще что, когда вы берете крем, знаете, что кремы со светофильтрами работают кто-то 6 месяцев, кто-то 12, вот есть такая, такая баночка, вот, Открытая баночка. Обратите внимание, если у вас уже есть средства, и вы их, допустим, купили в прошлом году. Посмотрите, сколько средств годно к использованию в открытом виде. Например, вам повезло и 12 месяцев. Но смотрите, если вы купили в июне прошлого года, то в июне этого года уже как раз 12 месяцев. И лучше использовать другое средство, иначе вы можете не получить того эффекта, на который рассчитываете. А именно светофиль может просто не сработать. Так. Что же делаю я? Сейчас я вам покажу. У меня летом кожа очень жирная, и я, к сожалению, кремовыми текстурами не могу пользоваться, только когда езжу на море. Я нашла выход из положения, я пользуюсь сухими текстурами. Вот я уже подготовилась и вам советую, если вы планируете много находиться на солнце, задаться поиском достойных средств с химическими фильтрами, с физическими или комбинированными. Разные формы есть, там спреи, кремы, сухие текстуры. Выберите уже сейчас, чтобы потом в попыхах не взять то, что вам не нужно. Вот я купила себе крем, сейчас покажу вам, дерма -Е. Это не бюджетный вариант, это достаточно дорогой. Меня он привлекает удобством использования. Я могу бросить сумочку и вот бегу там в течение дня, чувствую, что солнце стало активнее или мне уже пора поправить макияж. Я пользуюсь этим средством. Да, оно не дешевое, но оно стандартизированное. Я вам скажу, что я, я люблю фильтры физические, поэтому здесь у меня титанодиоксид, 18% и оксид цинка 20%. То есть здесь достаточно хорошая защита. СПФ 30. Недавно я нашла вот такую пудру. Красивенькая такая коробочка. Эта пудра тоже сухая текстура у нее. Выглядит вот так. Производство Таиланд. Ее я купила в тайской лавке, недалеко от дома в торговом центре, и мне очень понравился продукт. Он нежный, его можно наносить несколько раз в течение дня, у вас не будет на лице маски, текстура легкая, нежная, в принципе, говорю, что удобоваримая очень. Но знаете, когда будете покупать, обращайте, пожалуйста, внимание. Вот я у консультанта спрашиваю, на каких фильтрах работает э, ваше средство? Ступор полный. Даже ничего не понял человек. Я говорю, ну дайте коробочку. И вот обратите внимание, на русском языке есть все. Здесь написано и каолин, и турмалин, и экстракт камелии японская, еще какие-то компоненты, кроме главных, которых я спрашивала, фильтры-то какие? Тогда я переворачиваю английский текст и вижу что третьим пунктом стоит диоксид титана, как раз физический фильтр, и в первой десятке оксид цинка. То есть хорошо пользоваться можно, буду. Поэтому обратите внимание на вот такие текстуры, может вам зайдут и будут нравиться. Еще я купила вот такое средство, попробую, это спрей. Вот, иногда я их использую тоже, здесь достаточно большая защита, Ну, во всяком случае попробую. Что еще могу вам сказать, дорогие красавицы? Я стала покупать себе шляпки. Солнце настолько активное, вы когда открываете погоду летом, у вас есть индекс активности солнца, и он иногда превышает допустимые, все допустимые пределы. И я очень жалею, что я пользоваться шляпками стала достаточно поздно. Вот, покупаю себе, и вы знаете, покупаю не вот эти козырьки, а покупаю полновесные шляпы, чтобы защищать вот эту область, которая чаще всего хватает у нас пигментацию в первую очередь. Вы знаете, сейчас очень большой выбор. И они не старушачьи. Есть очень много и молодежных вариантов. Есть разные текстуры. Можно купить и соломенную шляпку. Но если вы считаете, что соломенная шляпка летом в городе – это мавитон, обратите внимание, пожалуйста, на льняные. Вот сейчас будет немножко теплее. И зайдите в специ специализированные отделы, посмотрите, сколько красивых есть вещей. Ну, прям достойных. И вот последнее мое приобретение – Сейчас покажу. Купила в спортивном магазине. Вот, достаточно большие поля, видите? Буду ходить как ковбой. Она подходит мне под мою одежду летнюю. Я когда захожу в автобус или в помещение, я шляпку сворачиваю, кладу в сумочку. Но это меня привлекло тем, что я буду как ковбой. Я ее оставлю, сброшу вниз, и будет она у меня болтаться. Ну, то есть я бы вам рекомендовала, мои хорошие, все-таки присмотреться к таким полезным гаджетам. И еще, мои девочки, те, кто за рулем, вот они у нас руки на руле. И когда вы рулите, мои красавицы, солнце обжигает нашу кожу. И именно ту, которая выдает возраст, кожу рук. И, эм, эм, Господи, стекло, оно все равно пропускает лучи. И знаете, что мне подсказала моя подруга, она говорит, а я просто делаю, помнишь, говорит, фильмы 20-х годов, когда вот так обрезаны пальчики, перчаточка, а пальчики обрезаны. Я, говорит, в них вожу машину. Вот такое, такое ноу-хау там можно тоже использовать для себя. Что я вам еще хочу сказать, мои дорогие. Ни один крем не будет работать хорошо, если у нас нет хорошего кровотока, если нет лимфотока. Вы посмотрите, вот наша жизнь какая, вот я даже пристану немножечко, да? Вот мы подходим куда-нибудь, берем телефон, садимся, раз сразу у нас плечики ушли вперед. У нас получается, что где-то какие-то мышцы э, спазмируются, какие-то растягиваются. Ну, короче, происходят ужасные зажимы. А какую нагрузку у нас э, испытывает жевательная мышца? Это же ужас. И эта жевательная мышца дает нам э, непонятные заломы. Ну, что я хочу сказать? Надо пользоваться какими-то подручными средствами, э, чтобы исправить это положение. Я, конечно, понимаю, что надо ходить фитнес-залы, делать зарядку по утрам. Но я этого делать не буду. И для меня важно было найти какие-то такие вещи, какие-то, может быть, упражнения или какие-то другие фишечки, которые я могла бы использовать по принципу ⁇ вспомнил, сделал ⁇ Давайте я вам поставлю коротенький ролик. Он получился, конечно, так, на бегу мы его снимали, но потом я еще немножечко расскажу. Сейчас одну секундочку. Так, каточком, да, проводишь, гоняешь римфу. Так, теперь тебе нужно ее убрать вот сюда. Ну да, примерно вот где-то вот так. Шея, ошибочка есть у шеи. Вот эти места ты делаешь вниз. Вот это вниз, это вниз. А вот серединочку наверх, наверх. Значит, вот отключить. Вниз uh -huh. нам надо, надо вот это вот все на... разбить. Улыбайся. Yeah. <laughs> Хорошо. Вот, можно чуть-чуть ниже. Так, отключить, да, вниз, вниз. прям старайся, да, освободить. Тянешь шейку, угу. возвращаешь в исходное. Теперь вперед, когда смотришь, челюсть выдвигаешь. Выдвигаешь челюсть, да, сейчас мы вот... Посмотрим uh -huh. вот так. Немножечко через. Ага. Так. В исходное. Так, через обратно. И в ту сторону. Да. Просто ты делаешь. Ага. Теперь возвращаешься и сделай еще раз, пожалуйста, вверх. Так, через вперед. Выдвигаем через вперед немножечко. И держим, держим, держим, держим, держим, держим, держим, держим. Лево. Вправо. Но вот ходит плечо. Наша задача плечо зафиксировать. Возьмись, пожалуйста, вон там. Вот так. Вот. И вот теперь в этом положении ты наклоняешь шейку влево и вправо. То есть плечо у нас зафиксировано и работает только мышца. Влево, вправо. Так. Назад. Ага. Чувствуешь напряжение в мышцах? Да. Ага. Замечательно. А теперь попробую одной рукой. Например, правой. Поближе подойди чуть-чуть. Одну ножку вперед. Ага. Сильно не выдвигайся. Твоя задача чуть-чуть вот так напряг, Вот так. Ага. Вот так правая рука. Другая мышца напрягается. Чувствуешь? Ага. Так, а теперь руку прямо наверх подними. Эту. Вот, вот так. Попробуй вот так поделать. Напряжение чувствуешь мышцы? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Так. Ну, торопились, конечно, уже под конец, но что хочу сказать. Наша задача какая? Восстановить кровообращение. Устранить фиброз и залипание, залипание тканей в области декольте. Расслабить триггерные точки. Нигде, девочки, не должно быть больно. Это, это неправильно сигнализирует о том, что что-то ненормально, нарушено кровообращение. Ну вот, что для меня важно? Я утром, когда у меня звенит будильник, я люблю послушать новости. И что я делаю? Я включаю телевизор, достаю свой тренажерчик. Он похож вот на это. Только у меня два теннисных шарика, которые я поместила в носок вот таким образом. То есть вот этой перемычки не будет, и диаметр будет поменьше. И скрутила, вот так связала. И вот у меня похожий на такой тренажер. Я убираю подушку, кладу. Вот это сюда, прям буквально, где вот голова переходит в шею. И лежу на этом месте, но не просто лежу. Я беру вот такой мячик и прокатываю, прокатываю везде, везде, везде, везде, чтобы убрать фиброз, залипание, освободить лимфоузлы. Вот таким образом работаю. Потом, когда встала, и если у меня есть настроение, я далее иду в ванну. И, как говорила у нас Марина Кирпищикова, где заканчивается лицо у женщины? Правильно, оно заканчивается где-то вот здесь. Поэтому я очень люблю скребочек Уаша. Вот, вы знаете, техника этих очень много. Вы можете найти в интернете техники. Главное, смотрите чтобы читайте отзывы, что пишут люди, вы сможете понять, это действительно человек грамотный, или так себе там погулять пришел. Вот, поэтому э, методики вы можете найти разные. Самое главное вы должны помнить, что никакие массажные, вот эти лимфодренажные вещи вы не должны делать, если вы себя плохо чувствуете. Ангина все. Дробь нельзя. Болит зуб, просто не здоровится, там что-то еще где-то. Ни в коем случае лимфу не гоняем. Так вот, уточкам я прихожу и начинаю. Вот водичка мокренькая, вот я все намочила и пошла. Короткими движениями я сначала сделаю так, потом движения более размашистые, потом я иду по шее, по задней поверхности, иду здесь, здесь, ну и так далее. Я, как вам сказала, технику вы можете найти где угодно. Это сейчас не проблема. Главное, не нарвитесь на тех людей, которые сами не знают, о чем говорят. Так, что еще мы, в принципе, тренировка. А, по поводу упражнений. Смотрите, мои хорошие. Вот показывала девочка упражнения. Вот, например, платизма у нас очень страдает. Вот эти движения, которые она показывала, очень важны. Вот представьте себе, у нас с возрастом мышцы укорачиваются, а объем кожи, он остается. Представьте себе пальто с подкладкой вы его постирали подкладка села ткань сверху осталась такая же как и была а подкладка села что вы получите да получите индушачу шею дряблость вот это все прочее поэтому мышцы надо растягивать это упражнение вот это я очень люблю главное помните что когда вы делаете движение сюда вы двигаете через вперед не совсем красиво, но зато вот выдвинули и тянете, тянете, тянете вверх очень хорошее упражнение, которое вы можете делать даже за рабочим столом, пожалуйста. Еще упражнение очень хорошее, которое это э, бежишь к там куда-нибудь чаю попить, видишь косяк, подошла к косяку и делаешь вот эти вот упражнения на растяжение мышц. Причем сначала у вас рука вот здесь растягивается одна группа мышц, затем вы делаете вот такой угол, вот. У вас растягиваете вот так, как вот показано было, и далее вот так растягиваете. Тренируется разная группа мышц, и вы растягиваете э, мышцы груди. Это вам позволяет немножечко расслаблять осанку. Найдите, ну, кому это интересно, найдите, пожалуйста, э, массажи, которые помогают расслабить жевательные мышцы. Жевательные мышцы – это очень большая проблема, на которую люди не обращают внимания. Но, например, есть такое явление, как бруксизм. Это когда вы... Ну, с... Крежет зубами в течение ночи, и это приводит к тому, что стирается поверхность зубов, и длина зубов становится другой. И это не только ортодонтические проблемы, это проблемы, которые ведут к спазмированию мышц, неправильному, неправильному работу, работе связочного аппарата, который может приводить и к головным болям, не знаешь, от чего болит, а вот оно от чего болит. Ну, короче, озадачьтесь и поищите. И э, в заключение, что еще? Я хочу чтобы если у вас активная мимика поймите если вы не перестанете хлопотать лицом есть такой термин в кругах театральных когда мимика очень активная вот если вы очень и допустим постоянно лоб у вас морщится да как бы вы ни делали чтобы вы ни делали какой массаж не поможет потому что вы не перестроились сами вот попробуйте эти вещи сделать может быть кому-то и поможет вот например массаж гуаша который я люблю он способен в два раза усилить кровообращение на лице. Ну и техника-то, в принципе, очень простая. Ну, наверное, это все, что я хотела сегодня вам сказать. Следите за анонсами, которые будут далее в нашей программе. А теперь я хочу спросить, если какие-нибудь у вас вопросы появились, с удовольствием на них отвечу, если это в моей компетенции. Вот тут написали. Анжелика, то тут, тут слова благодарность тебе уже пишут. Сколько полезной информации, огромная благодарность. Идея с видеообзором вообще огонь. У вас может есть свой канал или чат? Хотелось бы еще посмотреть, послушать вас. Вы знаете, есть, да. Мы на ютубе много чего выложено уже. Надо просто посмотреть, где что. Я с удовольствием делюсь всегда со всеми, потому что опыт получая дополнительный, всегда рада поделиться. Ну, смотрите, тогда мы сделаем как? Мы просто к записи нашей сегодняшней встречи приложим ссылку на YouTube-канал, Анжелики и Валерия, и все полезные материалы, которые там выложены, будут в вашем распоряжении. Можно так сделать, да, Анжелика? Да, конечно, пожалуйста. Вот тут вопрос я вижу. Анжелика, а наши тональные средства не содержат физические фильтры? Нет, девочки, у нас фильтры химические. Вот. Если вы зададитесь этой проблемой, то ну, выбирайте физические, вернее, химические фильтры последнего поколения. Дело в том, что фильтры физические, они такие белесые получаются на лице. Кстати, вы знаете, что у нас в тональной основе есть физический фильтр диоксид титана микронизированный. Вот имейте в виду, что это тоже фишечка наша, когда спрашивают. Он не обозначен на, э, самой, на упаковке, что есть СПФ, но в составе он есть, я изучала. Вот, фильтры химические должны быть ну, современными, потому что с химическими фильтрами не так все просто. Действие их основано на том, что они энергию солнца преобразуют тепловую энергию в нашей коже. И тут надо ну, внимательно подходить вот к самым современным фильтрам, которые несут меньше урон нашей коже. Понятно, что кожу надо защищать, но это отдельная тема, она очень большая, а в двух словах, конечно, не скажешь. Но, тем не менее, вот я для себя, например, нашла альтернативу, это минеральные вот эти вот вещи, путры, которые спасаются. Ну и, конечно же, сверху шляпка, девчонки. Вот спрашивают, как хранить кремы? Вы имеете в виду наши кремы или кремы от солнца? Наверное, наши. Алина, вопрос. Давайте я отвечу на оба вопроса, и наши, и кремы от солнца. Давай, Смотрите, наша косметика не должна храниться в ванне, не должна, по идее, нежелательно. Должно быть сухое помещение без прямых доступов ультрафиолетовых лучей. То есть это не у батареи. Вот у меня был случай такой, вы знаете, у девушки, как потом выяснилось, это мне сдала ее подруга. Девушка пришла с претензией, что у нее сыворотка с витамином С стала коричневой, что она окислилась. Я говорю, дорогая, вот на, по всему нарушено, нарушено хранение. Нет, нет, нет, нет, нет. Потом приходит подруга и говорит, у них прорвало трубу, а в ванне у нее стоял этот крем, горячая вода текла, потом вот это испарение все осталось и продолжала вот это вот сочиться. И вот в этом месте стояла эта сыворотка. Ну, в открытом уже виде, да. И, конечно, видимо, попала и температура, и дополнительная влага попала. В итоге мы получили испорченный продукт. И человек пришел права качать, что эта компания ей вот что-то там не додала. То есть хранить надо. Я храню на туалетном столике, если нет прямого доступа солнца. А можно поставить в любой шкафчик и, пожалуйста, храните. А вот что касается средств с СПФом. Вот здесь, девочки, быть надо очень внимательно. Вот пошли вы на пляж и взяли с собой средства с СПФом. И не везде вы можете закрыть чем-то, ну, да даже если вы закроете, температура все равно высокая. И фильтры, особенно не самые свежие, они могут ну, просто разрушиться. Поэтому я, когда еду на пляж, я из большой банки крема выдавливаю, есть у меня специальный флакончик, который я выдавливаю крем для одноразового использования, и еду с ним на пляж. Ну, уже примерно знаю, сколько мне понадобится там на семью все. Вот для меня это лучшее использование, потому что если ваш крем, лежит в сумке на самом солнце что же из него будет ну, вот, вот так спасибо анжелика так если есть еще какие-то вопросы вы можете прямо голосом задать чтобы не писать не тратить время на тексты анжелик спасибо большое за сегодняшнюю встречу огромное количество интересной полезной информации как всегда, получила просто несказанное удовольствие от твоего выступления, от твоих роликов. Друзья, это я просто даю вам возможность формулировать вопросы, если что. Но если вопросов нет, тогда мы... Мои дорогие, если вопросов нет, я еще раз вас призываю пользоваться прекрасной продукцией. Девчонки, продукция классная, уходовая. Вот в моей структуре мы продавали даже больше, не столько духов продавали, сколько ухода. У меня у девчонок были тетрадки, где они отзывы записывали. Помните нашу Нину Шишку, это лучший продавец России, несколько лет держала первые места. Девчонки, у нее тетрадки были, вот такие толстые тетрадки с отзывами людей. Ой, что-то у нас тут приключилось со света прошу прощения вот показывайте рассказывайте достойные продукты наши ну вот Просто рекомендую вам. И я вам, о, подумали, что мы ушли, вы в офисе, подумали, что мы ушли, выключили свет. Вот, и я вам в конце просто поставлю вот ролик от вот той Татьяны, которая у нас, сходив налево, не получив результата, она сейчас вот прям, ну, такой фанат косметики Ламбре, она уже, уже нам сегодня мне уже позвонила с другой клиенткой, просила совета, мы подбирали э, уход. Вот, давайте я вам его поставлю, э, как говорится, напоследок. Сейчас, мои хорошие, секундочку. Главное, не стесняйтесь, пожалуйста, предлагать. У нас действительно классные продукты. Ламбре ⁇ самая лучшая косметика. Я пользуюсь ею несколько лет уже, уже больше 10 лет. И лучшей косметики нету. Вот, мои хорошие. Просто вот ее крик души, который она, вот я решила вам поставить напоследок. Поэтому, мои дорогие... Ну вот, да, сейчас есть не все продукты, я в основном ну, сделала обзор на то, что посмотрела, есть наличие, ну, есть объективные обстоятельства, не все есть сейчас, ну, ассортимента достаточно и можно вполне предлагать. Так что я рада была вас всех видеть, я вас благодарю за ваше внимание и комментарии положительные, мне очень приятно, вот, до новых встреч! Спасибо, Анжелика, спасибо, друзья, спасибо за нашу сегодняшнюю встречу, спасибо вам за активное участие, за ваши слова благодарности. Вот и Мария еще пишет, согласна, лучше наших кремов нет, проверено на собственном опыте. Поддерживаю, соглашаюсь с каждым словом. И давайте нести эту красоту и наши прекрасные продукты тем, кто ждет и кто хочет быть молодым и здоровым. Друзья, хорошего всем дня, хороших выходных и православных праздников с наступающим, и до скорых встреч. Все новости, как всегда, у нас на канале, под записью будем ждать ваши отзывы о нашей сегодняшней встрече. Всем пока! До свидания, мои дорогие!